Здравствуйте! Сегодня у нас по вашим просьбам расширенный обзор на вторую версию SG Almas. Сегодня мы откроем панель, посмотрим что там изменилось и покажем вам силовой блок и расскажем о его устройстве. Видео с мануалом по сборке и требуемым деталям выйдет чуть позже. Мы работаем над этим. Итак, давайте для начала откроем панель. Для этого не обязательно снимать боковые детали, а можно просто снять крышку. Итак, мы открутили крепящие винты и снимаем крышку. Изменений тут немного, единственное, что добавился динамик. Предваряю вопросы, работает он от напряжения в 5 вольт. Питание панели происходит от 12, но вот тут стоит преобразователь на 5 Вольт, который и питается Ардуино и Динамико. Наверное, сейчас получше расскажу о внутреннем устройстве самой панели. Вот здесь подходят провода от блока питания. Через клемники подходят к данному устройству, через которое они потом распределяются дальше. Подходят к Ардуине и к транзисторному мосту. 16 транзисторов типа IRFZ44N, лично я использую такие, управляют питанием 16 светодиодных модулей, которым требуется 12 вольт. Сигналы с Ардуины впадают туда по вот этим проводам. Отсюда выходной сигнал переходит к этой части, и провода идут к светодиодам. Здесь две общих шины, плюс и минус, для более удобного подключения. Итак, теперь мы переходим к силовому блоку. Он состоит из металлического корпуса. Извлекается таким вот образом. Внутри мы видим расположившиеся две ардуины. Это отвечает за звук. Это отвечает за внешние световые кубы. Далее мы видим две шины минус. Предохранительно на входе. Два реле отвечающие за включение световых режимов во время включения горячей клавиши. Преобразователь напряжения на 5 Вольт для питания двух Ардуин. Общая шина плюс-минус для Ардуин. Шина плюс 12 Вольт для внешних световых приборов. И провода от подключенных устройств. Вот здесь мы видим три транзистора. Эти два отвечают за два канала внешних сетевых приборов, (стробостопов, галки и прочих. А этот транзистор отвечает за управление динамиком. Итак, сегодня мы вам показали устройство, панели и силового блока. Схема принципиальная, монтажная и Мануал по сборке и компоненты, которые потребуются для изготовления таких изделий, будет видео, которое выйдет через некоторое время. Мы работаем над этой темой. Итак, спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Буду очень признателен за вашу активность, благодарность и поддержку. Всем спасибо. До новых встреч.